Всем привет! В эфире «Универ а в студии Елизавета Никитина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Всемирный день метеоролога. КФУ присоединился ко всероссийской акции «100 баллов для победы». Международный конгресс «Молодежь-2021». В информационном агентстве «Татаринформ» состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню метеорологии и капризам природы. О погоде не только. Смотри далее. 23 марта свой профессиональный праздник отмечают метеорологи. В этот день была создана Всемирная метеорологическая организация. Этот день примечателен тем, что именно на День метеоролога делают прогноз по сентябрь. На пресс-конференции Юрий Переведенцев озвучил примерный прогноз. Согласно данным Гидромедцентра России, апрель будет теплым. Осадки в пределах нормы. В мае уже ожидается дефицит осадков. Температурный фон заметно теплее. В июне осадков будет больше, чем в мае. Июль и август окажутся теплыми. Температура в сентябре будет намного выше, чем положено для осенней погоды. Данный прогноз является приблизительным на 60-70%. Для многих станет открытием тот факт, что название науки, занимающейся прогнозированием погодных явлений, напрямую связано с небесными телами-метеоритами. Точнее, составляемыми метеоритами-следами, именуемыми как «метеоры». Причина в том, что еще в начале прошлого века метеорами называли больше не небесные тела, а любые погодные явления. К примеру, ветры, дожди и туманы. Слово «метеорология» имеет в общем-то, два корня – это «метео» и «логос». «Логос» – изучать, «метео» – это небесные явления. По сути дела, в фокус внимания метеорологов попадает не только явление, которое происходит в атмосфере, но также и явление, которое происходят на Земле. Метеостанция Казанского университета стала самой первой площадкой в России, где стали наблюдать за температурой почвы. Еще во времена ректорства Николая Лобачевского во дворе Казанского университета располагалась шахта глубины около 30 метров для наблюдения за изменениями температуры с глубины. В Казанском университете метеорологические наблюдения начались с 1812 года и не прекращались по сей день. А таким образом, метеорологи Казанского университета наблюдают изменения климата современные. И... Отмечено, что за последние 200 лет в Казани климат стал теплее на четыре с половиной градуса, что очень немало. Елизавета Никитина Фарид В рамках всероссийской акции 100 баллов для победы в лице имени Лобачевского Казанского университета прошла встреча старшеклассников с выпускниками прошлых лет, получившие 100 баллов на ЕГЭ. Все подробности далее. В мероприятии принял участие министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин. Он отметил, что главная цель акции – это снятие психологической нагрузки со старшеклассников перед сдачей ЕГЭ. «Они должны знать, что вместе с ними готовятся к ЕГЭ и родители, и учителя, и сами дети. Тут ничего страшного нет, потому что в жизни бывает много испытаний. Это для них первый экзамен, первое испытание вот такого уровня». На встрече старшеклассники из первых уст узнали секреты успешной сдачи экзамена. Выпускники 100 бальники, уже ставшие студентами, также рассказали им, как заветные 100 баллов могут помочь при поступлении в ВУЗ Мечты и как не податься панике в самый ответственный момент. Я советую начинать заран... готовиться заранее, так как именно уверенность в своих силах позволяет себе преодолеть свой страх. Но мне кажется, что такие акции довольно-таки интересные, потому что сейчас... Выпускники этого года, им интересно посмотреть на нас, интересно, чего мы достигли, чего мы добились. И мне кажется, что это их, возможно, замотивирует. Ну, в первую очередь, когда ты готовишься к ЕГЭ, соответственно, и готовишься усердно, это тебе дает большое преимущество в плане самоподготовки, самодисциплины. И, соответственно, в будущем ты этот навык никогда не потеряешь. И, соответственно, это тебе поможет, ну, как мне кажется, достаточно сильно при поиске работы и даже просто при написании какой-либо научной работы. Кроме того, на мероприятии старшеклассники узнали, что получению 100 баллов на ЕГЭ равносильно победа во Всероссийской Олимпиаде школьников. Также ребятам рассказали о проведении приемной кампании в этом году. Отметим, что ежегодная акция 100 баллов для победы проходит уже в пятый раз. На этот раз она приурочена к Году науки и технологий. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.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 В свою очередь университет, собственно, готов для принятия, у нас готовы наше общежитие, у нас готовы специальные обсервационные пункты, потому что, вы знаете, у нас продолжает действовать порядок, в соответствии с которым студент за три дня до въезда на Российской Федерации должен получить отрицательный тест ПЦР. Далее в течение 72 часов с момента нахождения на территории Российской Федерации он должен получить повторный отрицательный тест ПЦР. И только после этого он имеет право доступа до очных занятий. Конечно, на протяжении всего этого периода он имеет право заниматься в режиме онлайн.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 В Казани собрались студенты, ученые, представители общественных объединений и организаций, чиновники, чтобы обсудить глобальные проблемы воспитания и вопросы работы с молодежью. Что у них из этого получилось, расскажем в нашем следующем сюжете. Несмотря на особые условия, связанные с вызовами пандемии, Конгресс собрал участников из Канады, Италии, КНР, Индии, Турции, Европейского Союза, и 31 региона Российской Мы в IT-парке. Сегодня здесь проходит международный конгресс молодежи в глобальной повестке. Молодежная политика ⁇ мировой и региональный опыт. Инициативу проводится при поддержке Федерального агентства рос молодежи а также Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Прямо сейчас министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов выступает с приветственным словом и с докладом на пленарном заседании. В 2020 году впервые в Конституции России было зафиксировано положение о молодежной политике. Появился закон о молодежной политике в Российской Федерации. Несмотря на это, выпускник Казанского федерального университета, министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов, Высказал обеспокоенность, что не во всех регионах, как Татарстан, Татарстане, есть возможность решения актуальных вопросов и проблем молодежи. Поэтому выступил с инициативой создания федерального стандарта в области молодежной политики и рассказал о конкретных сроках реализации. Мы готовы взять на себя инициативу, стать некими, не только инициаторами, но, может быть, некой движущей силой работы этой рабочей группы. Я публично со сцену сегодня готов об этом сказать. Мы в Татарстане в любом случае берем для себя дату 1 января 2022 года, когда мы его в любом случае разработаем. Вопрос останется он только на уровне Татарстана и какими силами он нам дастся, либо наши федеральные коллеги и коллеги из других субъектов присоединятся для того, чтобы мы сразу сделали его федеральным. Во время пленарного заседания генеральный директор автономно-некоммерческой организации развития человеческого капитала Максим Киселев говорил о том, что у поколения Y и Z главная ценность саморазвития. Сейчас конкуреспособная личность должна формировать так называемые метакомпетенции, soft skills и актуализировать набор 21 века из 4К. Креативность, коллаборация, работа в команде, коммуникация, критическое мышление. Также он отметил, что нужно принять тот факт, что 80% выпускников высших образовательных учреждений работают не по профессии. Эксперты говорили об изменениях под влиянием пандемии, выхода в онлайн и цифру. Так, директор Центра молодежных исследований Елена Амельченко сказала, что они наблюдают рост ментальных проблем, среди них депрессия, одиночеств, у многих появился синдром психологической неустойчивости, повышенной усталости. По ее словам, через 10 лет фобия небезопасности жизни очень сильно повлияет на жизнедеятельность молодых людей. Во время пленарного заседания Елена Амельченко также рассказала о топ трех сообществ Казани. Ими стали здоровый образ жизни, волонтерство и велолюбители. Актуальные ценности для казанской молодежи, гендерное равенство, демократия, отказ от физической силы, интернациональность. Это и планировал услышать член молодежного парламента Республики Татарстан, студент Казанского федерального университета Максим Бутылин. Я в первую очередь ждал того, чтобы здесь были представлены результаты научных исследований, связанные с процессами пандемии в прошлом году и тому, как трансформируются ценности молодежи. Я это увидел. В частности, представитель высшей школы экономики представил результаты исследования шести городов Российской Федерации, куда вошла в Казань. Илья Андреев, Ленардо Влесьяров, Универ Универньюз. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!